Куда ты меня ведешь? Так, замолчи, иди быстрее! У нас времени. Это самое подходящее место. Привет, ребята, и с вами сегодня Майзер, и сегодня я буду повторять фото Эксайла. Да, ребята, я думаю, многие из вас знают, что я очень сильно фанатею по этому ютуберу, и поэтому сегодня мы будем повторять его фото. И к тому же, ребят, хочу сказать, что на этот ролик ушло много времени и силы, поэтому мы обязаны поставить лайк. Скорее всего, он вам понравится, поэтому поставьте колокольчик, чтобы не пропускать такие же ролики. Ну, ребята, сейчас я перевоплощусь и поменяю локацию, но ну, а вам приятного просмотра. Короче, ребят, в этом месте у нас будет первая фотка, исходящих вот такой вот у нас, и... Граффити, конечно, не как у excel но у нас есть На этой локации получилась вот такая вот фоточка Я думаю неплохо, но это еще без обработки И позже мы ее сравним с оригиналом Хочу предупредить, что я выбрал непростые фотки И следующая фотография довольно сложная Потому что там есть стендали бое как вы поняли, Игорь уже будет заменять стендерли бое Приятного просмотра Итак, ребята, это вторая локация для нашей фотки Как видите, я переоделся и я это делаю точно не дома Так вот у нас вот второй исходник, мы делаем пародию и удачи, он будет тендерный боя. Что здесь делаю? Все, ребята, фоточка готова. Готовьтесь убирать. но нон, нон, нон. Не, не, не. Думаю, вот так вот будет намного лучше. Короче, ребята, мы на третьей локации, и теперь у нас есть маршмеллоу. Да, он, он не белый, но мы это исправим потом. Короче, начинаем делать фото. Это yeah. раскрыть тайну личности машмала. Ставьте камеру И вот еще кликбейт сделать Типа этот вот это но я все обработаю четвертое фото поехали дубль номер четыре Итак, ребята, осталась последняя фотография. Вот ее исходничек. Э -э, ребята, я решил ее зафикачить дома, потому что, ну, более простенькая. И к тому же мне ждет еще очень много работы. Поэтому давайте начнем. Ну а теперь самая сочная часть этого ролика, результат наших фотографий. получилось довольно жестко но на этом все ребята также хотел выразить особую благодарность игорю креничному че ссылка на канал будет тоже в описании и ему этому фьюзи пока ребят